Эх, -э -э. хуйня! Ладно, и так сойдет. Нет, а понятיר, то кто-то в, в натуре лист, полностью лист. Хуя. Ну тихо ты ее, пачку та не видно. Ну что ты делаешь? У нас чая нет. Лёнец, отдай чай. Не моя она. Отдай чай. А если я да, арматуру положу в эту кепку, и стуклю тебя по голове? Помоги. А если, Леня, а если я в кепку нашу И этой кепкой тебе? Снимай, снимай. Я сейчас положу вот эту кепку. Ты меня... С потекли. Да, ты меня возбуждаешь. О, взял ключи, и Да. Ты подошли. Откуда я тебе не дам? Человек от просит? Это дарил. Спросит. Дарил? ⁇ па, мне в рот тофель выходной! А то работал <смех> в ходных то, то. п! Ёп... Ты мне наступаешь, надо блядь, я тебе тоже наступил. Блядь, блядь, в зеркале у меня. Ну ч ⁇ ты молчишь? Вот как только зуб просверлит, блядь, пиздец. Кто пиздец? Тебе? Это не тебе? Бруснейка, чернейка а -а. и живика. Хуй тебе, а не живика. Если ему принести с этого санитария. но он же сам сказал, перерабатывает и получаются витамины. Значит <говорит> <говорит> можно кушать свои витаминчики да. и обрабатывать. Я не стал это и, а я ать кать Ну иди сюда, родной. Последнюю еду Ленина спиздили, кошаки. Донатские кучи там были, они. А, это... Блини. поешь. Там. Блиников нет, спасибо. Слевом. <смех> Блиников сказал, что точно дают. Ну завтра мне приносить нет? Приноси, ящик. Ну ладно. Колбаса. Ну колбаса у меня всегда с собой ха ха ха Я сигаретку? светку. Оп, бергись.